Маркетинг-план «Новая волна». Здравствуйте! Начнем описание со стола номер один. Всего у нас, возможно, 5 столов. На первом столе у нас вход 100 рублей. На втором столе вход 200 рублей. Третий стол 400 рублей. Четвертый стол 800 рублей. И пятый стол 1600 рублей. С закрытия первого стола вы сразу же получаете 100 рублей, которые автоматически придут на ваш кошелек. А также 100 рублей получает ваш наставник. То есть средства также поступают на кошелек тому человеку, кто привел вас по реферальной ссылке в систему. Далее у вас активируется стол номер два. Итак, мы перешли на второй стол. Когда мы его закрываем, 200 рублей уходят вам на кошелек, 100 рублей – наставнику. У вас активируется автоматически первый стол за 100 рублей и открывается третий стол стоимостью 400 рублей при закрытии третьего стола вы получаете на вывод 400 рублей. 200 рублей получает наставник. У вас активируется стол номер 2 и 4 за 200 рублей и 800 рублей соответственно. Закрываем четвертый стол и вы получаете 1000 рублей выплаты. Наставник получает 300 рублей. У вас активируется стол номер 1 и 2 стоимостью 100 и 200 рублей соответственно. Также у вас активируется стол номер 5 стоимостью 1600 рублей. Закрываем пятый стол. Вы получаете 1600 рублей с первого места. Со второго наставнику 800 и покупается клон за 800 в четвертый стол. С третьего места выплата 1600 на кошелек. С четвертого места наставнику 400 рублей. Покупается клон в третий стол и 800 рублей выплата. Данные выплаты вы будете получать с каждого своего клона. Абонентская плата в размере 100 рублей в неделю также будет оплачиваться автоматически с покупки столов номер один. Тем самым избегается возможность просрочки. Данным маркетингом мы создаем комфортные условия для лидеров и для тех, кто пришел к нам на пассив. Продуктом нашей компании является лучшее обучение, которое будет доступно сразу, как только у вас будет активирован «Стол номер 5».